Всем привет дорогие друзья! Сегодня будем делать с вами золотые подтеки на торте. Это сейчас очень красиво, будь то золотые, серебряные, либо как атласные, такие на вид синие, это просто зависит от цвета вашего кандурина для того чтобы приготовить именно красивые потеки которые не будут у вас как глесаж допустим висеть до самого низа вашего тортика нужно взять густую глазурь эту глазурь нужно готовить на желатине потому что к ней очень хорошо пристает кандурин и будет красиво переливаться ваш тортик поэтому беру желатин и заливаю его водой комнатной температуры размешиваю и оставляю желатин бухнуть. у кого желатин крупный там можно оставить набухать его минут на 20-30. У меня желатин очень мелкий такой, и он набухает буквально за 5 минут. Посмотрите, он практически сразу вот растворяется. После чего этот желатин нужно будет разогреть микроволновки импульсами, не доводя до кипения. Так как он у нас горячий, сюда можно сразу добавить шоколад. Я буду использовать шоколадную глазурь, она быстрее застывает и схватывается, и будет... Намного проще с ней работать на тортике. Бросая сюда в общем свою глазурь, можно использовать шоколад, если вы принципиально хотите. И хорошенько перемешиваю. От температуры желатина шоколад наш, наш прекрасно расходится. Теперь осталось добавить сюда только масло. Вы видите, шоколад полностью разошелся. И теперь добавляю сюда масло. Масло тоже от температуры прекрасно разойдется. Бросаю его сюда и перемешиваю. И вот уже масло у нас прекрасно растворилось. Первый раз советую вам оставить эту глазурь для того, чтобы она полностью сама по себе схватилась. Будь то в холодильнике, будь то при комнатной температуре, смотря сколько у вас есть времени. Она станет вот такая вот прям плотная. И уже потом советую разогревать ее до нужной вам температуры. Я разогрела, периодически перемешиваю и дала ей немножечко еще остыть, для того чтобы потеки были именно такие, как мне надо. Прошу прощения за то, что камера трясется, держу в руках. И тут уже смотрите: нужны вам длинные, разогревайте вашу смесь сильнее, она станет жидче и будет сильнее бежать. Я хотела вот такие коротенькие по верхушке, а уже более жидкой разогретой глазурью полью сам вверх, чтобы сделать такие. именно как текущую вот такую как лаву я бы сказала я смешала два кандурина здесь у меня золотая искра и еще какое-то сусальное золото или что-то в этом духе в общем какое-то очень красиво мелкое более мелкое чем золотая искра и просто потом самая такая более скучная работа я бы сказала это покрасить сверху каждый потек если у вас конечно весь торт покрыт глазурью то понятное дело вам проще а здесь вот тут каждый потек нужно покрыть кисточкой. Мне проще всего делать это именно плоской кистью. С намного проще. Она просто как вы берете, набираете э, определенное количество кандурина и растираете его, я бы сказала, втираете в глазурь. К ней прекрасно прилипает за счет того, что есть желатин. И получается очень красивый, яркий, блестящий, я бы сказала, такой даже зеркальный торт обязательно попробуйте, я уверена, что у вас тоже получится. А с вами, как всегда, был Кекс, до новых встреч, пока-пока!